16 мая утро, вот такая панорама, мой огород. Всю ночь шел дождь. Естественно, тут все. Все борозды вот такой воде. Ну пошли. Пошли, я вам покажу, что такое пластилиновая земля. Вот на сегодня меня какая задача? Прошел дождь, это хорошо. Вот, дождя не было, это было все. Конец. Вот я. Лопата перекопал если сюда загонять трактор он до того переколбасит все будет наливать культивировать вообще невозможно вот поэтому все вручную э, вот вчера было сухо я сюда э, выходил вот он такой ряд и что делать прежде чем ее тяпать вообще невозможно то есть я вот так вот переворачивал и бил ну не молотком же разбивать. Вообще лучше всего молотком. Или кувалды даже. Разбивать эти грудки. Вот так вот. А потом уже доводить до мелкой кондиции. Вот она пластилиновая земля. Если сейчас взять лопату и копать хоть здесь, хоть здесь, она будет на лопате налипать, как пластилин. Почему в обиходе нету, ну, в научных определениях понятия пластилиновая земля, я не знаю. Наверное, они на земле не работают, эти академики. А я вот на земле. Вот пусть приезжает на мой огород. Я вам покажу, может быть, это новый тип земли какой-то. Кстати, у соседей, вот они вчера садили картошку. Ну, рыхала грабельками, чик тик тик тик как песок. И посадил. ну у меня нет. А откуда трава? Ну, из борозды взял, чтобы немножко поднять. И каралица, хоть подымай, поднимай. Ну, вот тут не поднимал. Ну, зем... э, травы нету, ну и что. Она такая же пластилиновая. И вот моя задача вот это все разбить. После дождя. Уже молоток не требуется. Просто тяпкой работать, работать, работать. С травой перемешивать. Ну да, земля как бы станет рыхлее. Плюс от травы питательные вещества. Все-таки азотные. Ну вот, и вперед вон. Я не знаю, успею или нет. Ну надо успеть. А вот здесь где растут за которых штраф 500 рублей надо будет копать но это я уже не знаю успею или нет это я посадил салат из теплицы думал не примется такой вялый был ничего бодрячком встает хорошо вот на этой ничего не посажено на этой а я садил садил на этой огурцы и арбузы вот из всех посаженных он только один арбуз и сохранился огурцов вот а тут огурцы дыни вообще ничего почему холодная земля видать была или дожди холодные шли или вообще непонятно что вот сколько сейчас плюс 15 плюс 15 земля ну в принципе можно садить будет дальше только теплее если чуть-чуть прижмет то я думаю выдержит потому что потом это идет земля уже ниже 15 не будет и морозов уже не будет. Все-таки 16 мая, лето. Я уже в доме не топлю. А это мой редис. Вот это крупный, длинный, как морковка. А это 18 дней. Вон, до горизонта. Вот. Не знаю, сколько времени прошло. Может час, может полтора. Одну грядочку разработал. Ну, хочу сказать большое спасибо, в кавычках, Богу, за то что придумал мошку принципиально вот зачем мошка для чего для кого для лягушек что ли они будут они есть на уровне э, вот сколько я метр семьдесят семь вот выше метра вот заедать вышел в шортах пришлось одеться ну прямо кучами облепили вот зачем эта мошка для чего они а для чего дальше по сорнякам ну зачем вот такие сорняки ну зачем их столько много Машки много и сорняков много. И еще большое спасибо за эту пластилиновую землю. Но это невозможно. Вот когда земля влажная, берешь лопатой копаешь, она к лопате просто прилипает, его просто трясешь, трясешь, она не может стряхнуться земля с лопаты, потому что прилипла, потому что пластилиновая земля. Для тех, кто академиков, кто не понимает, что такое пластилиновая, приезжайте, посмотрите. Когда эта пластилиновая земля высыхает, она превращается в кирпич, в бетон. Нужно ее, прежде чем что-то делать. Нужно эти грудки разбить кувалдой. Потом уже тяпочкой. Потом плоскорез. Какой там плоскорез Фокина? Какой плоскорез, блядь? Вы представляете, что такое бетонное? Если не представляете, то асфальт представляете, что такое? Вот асфальт. Асфальтовая земля у меня. Приходится ногой просто лопату вбивать туда в землю, чтобы выкопать ее. Вот. Спасибо Богу, я говорю. Зачем такая земля? А ведь есть же нормальная земля. Я вот ездил... Я поселке живу, а ездил в город там на окраине города знакомые ну просто на ну, песок я просто удивляюсь даже нажимать ногой не надо ну просто земля вот такая вот, песчаная но ну, тут же ну вообще ну как будто кто-то насыпал и уже вот иголки завожу завожу вот иголки для разрыхления а потом и для удобрения ну попробую на весь огород завези вот эти три грядочки вот эти они еще более-менее берешь плоскорезом можно работать и грудок вроде нету, потому что иголки мешают слипнуться в, их, в кирпич ну я извиняюсь, сколько еще заносить вот это все, что вскопано, это все мое и нужно копать сейчас скажите, крем от комаров, а нету крема почему? ну денег нету пенсию это Путин отменил. мне на 18 месяцев это вот, а денежек нету потому что опять же редис выставил еще до сих пор никто не купил уже часов наверное 11 еще никто не заехал не купил хотя там реклама стоит я уже не знаю сколько машин 50 проехала вот поэтому есть дихлофос от клещей это я в прошлом году взял потому что в лес ездил думаю не и так хреново, еще укусит какая-нибудь, зараза, вот, кстати, к Богу обращается, зачем клещи вообще? Если мошки там еще можно предположить для, там, лягушек, но это что очень, я сомневаюсь, очень, прямо в рот ему должна залететь. Вот, что клещи вообще непонятно, для чего выдуманы. Так же, как и коронавирус, это как будто мировое помешательство, вот помешать вот коронавирус и все, так будто нету страшнее болезни, блядь.